Приветствую, мои творческие друзья! И сегодня мы с вами поговорим про замену цвета. Совсем недавно вышел урок, как заменить цвет, используя программу Lightroom без какого-либо Photoshop. А сегодня мы с вами сделаем то же самое, только всю обработку будем делать на телефоне. Итак, нам понадобится программа Pixart. Платная версия программы не нужна, мы будем использовать бесплатный контент. Стоит только заметить, что эта программа не читает роу файлы. Но для мобильной фотографии jPEG-файл тоже подходит, в принципе, достаточно неплохо. Итак, давайте приступим к обработке. Открываем Пиксарт, Нажимаем плюсик, добавляем фотографию. Как изменять цвет я вам покажу вот на таком снимке. А потом мы с вами перейдем к листику. Итак, внизу мы с вами видим панели инструментов. Нам понадобятся эффекты. И здесь проходим фильтр который называется возмещение это вот такая двухцветная ромашка у нас выпадает вот такое кольцо с мишенью. мы с вами выставляем на тот цвет который хотим поменять и мгновенно получаем замену цвета самый верхний ползунок замена тона мы можем выбрать цвет тот который нам нравится а нижние ползунки расширяет диапазон этого цвета ну, так как вы знаете что зеленый может в себе содержать желтые оттенки красный может себе содержать оранжевые оттенки два нижних ползунка расширяют диапазон захвата этого фильтра также внизу мы можем дополнительно поработать с другими цветами выбрать еще один цвет нам таких дается три варианта три фильтра и мы можем поработать в том числе и с кожей девушки пусть вас не смущает эта инопланетянка сейчас мы ее подрегулируем и вот как вы видите можно коже подобрать более интересные, более красивые такие персиковые оттенки кожи. Теперь давайте перейдем к нашему листу. Итак, мы берем с вами, обращаю внимание, необработанную фотографию. Необработанную. Переходим в инструменты эффекты. Выбираем фильтр возмещения. Выставляем мишень на средние тона. Расширяем диапазон захвата этого цвета. Кликаем галочку, сохраняем фотографию. Фактически мы сделали с вами то же самое, что мы делали в Lightroom в каналах. Вот она наша фотография. Теперь отсюда здесь исчезли все зеленые оттенки, но здесь появились красные и пурпурные, которые мы сейчас с легкостью исправим. Итак, открываем фотографию в Lightroom. Первым делом, что нам нужно, это необходимо пройти панель цвет, выбрать смешение цветов и давайте поработаем с цветом. Красную ведем немного в сторону оранжевых оттенков добавим насыщенность. Оранжевые. Уведем в сторону красных оттенков. Добавим немного насыщенности. Желтый цвет. Уведем в сторону оранжевых полностью. Добавим немного насыщенности. Зеленый цвет. Полностью в сторону желтых. аковый и синий трогать не обязательно. Давайте сразу перейдем в фиолетовый. Как вы видите, у нас вот здесь есть остатки холодного малинового цвета. Поэтому мы сейчас с вами фиолетовый переведем в сторону малиновых. А малиновый в сторону красных. Все, по цвету мы наш листок выровняли. И теперь нам необходимо повторить примерно те настройки, которые я показывал, которые я показывал в Lightroom на ПК. Итак, давайте, раз уж мы находимся в этой панели, добавим немного красочности, уберем насыщенность, добавим немного текстурки, четкости, сделаем виньетку. Центр уведем полностью влево, а растушевка и округление полностью вправо. Так фотография смотрится уже красивее, но не хватает здесь, естественно, цветового контраста. над ним сейчас мы и будем работать. Давайте для начала базовые настройки. Светлую область немного прижмем, чтобы убрать излишнее свечение. Тени, наоборот, слегка вытянем. Белые уберем влево примерно на минус 60. Возможно, эти настройки придется поправить после того, как мы поработаем с кривой. Поэтому давайте на этом остановимся. Переходим в кривую, выбираем RGB. Поработаем с контрастом изображения. И вот так уже неплохо. Теперь красный канал. Добавляем s кривую. Переходим в зеленый канал. Добавляем s кривую переходим в синий канал добавляем s-образную кривую выставляем центр теперь как вы помните нам нужно сделать желтый цвет нашей разметки поэтому мы правую часть синей кривой загибаем вниз как мы видим у нас излишний фиолетовый за это отвечает у нас зеленый канал Давайте добавим в тени побольше синих оттенков. Вот таким вот образом нажимаем «Готово». Можно немного поработать с контрастностью, чтобы она не была такой жесткой. Можно еще добавить немного насыщенности. Чтобы наш листочек заиграл яркими красными цветами. Если этого недостаточно, можно перейти в смешение цветов, добавить здесь насыщенность. Ну и как обычно, не забывайте, всегда можно поработать с температурой изображения. Итак, друзья, давайте посмотрим, какое изображение было, какое оно стало. И теперь, используя всего лишь навсего мобильный телефон, вы с легкостью можете поменять цвет любого объекта, не используя при этом каналы в Lightroom, не используя особенности photoshop вам достаточно всего лишь навсего мобильного телефона pixart snapseed lightroom и этих три приложения уже в принципе предостаточно для того чтобы выполнять практически любую работу с изображением и так как мы с вами шаг за шагом продолжаем двигаться в изучении обработки фотографий не забудь подписаться и ткнуть колокольчик потому что именно так ты не пропустишь следующее видео которое будет обязательно полезным и нужным для тебя если ты впервые на моем канале заглядывай по ссылочке под видео в Телеграм, там тебя ждет сюрприз и подарок из 12 моих лучших и любимых пресетов также не забудь заглянуть в Инстаграм, там тоже тебя ждет много чего интересного и полезного а на этом друзья все желаю вам ярких красивых цветных, разнообразных фотографий. Всем пока и до новых встреч!